Так, и всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И я продолжаю этот как э, небольшой как будет, сериал My Little Pony. Маму купили пони. Так, и давайте продолжать. Так, все, нам ничего не надо, никаких пакет, А, нет, пакет нам нужен. Вот можно нам вот этот вот пробить. Да, бздык вам бесплатно. Угу. Так, давайте, девочки, такие как аксессуары мелкие вот сюда складывайте, потому что сейчас мне надо будет еще эту вот комодь нести, а вы пока вот, вот э -э, флауиш донесешь, это да. Так, а ты будешь вот это все, вот расчески всякие нести, вот это все. Хорошо, мам. Так, давайте -ка. Ну, это на тебя сейчас наденем. Ух, какая красота. Так, идемте домой. Так, вот мы все расставили. по новому пришлось там некоторые вещи сдвинуть, что-то убрать в комод наш новый, кстати. Он очень красивый. Так, давай. Так, вот это все. Так, девочки, вам нравится моя новая юбочка? Да, мама очень красивая. Кстати, я вам заказала это подарки. Ну, по, это, по сайту. Они, кстати, сегодня придут себе еще одну пони, маленькую. Ура! А какую? А, вот это, как я забыла? М пинки Пай. О, здорово, я как раз хотела Пинки Пай. Да. А мне, мамочка, что? Те я заказала... Как это называется -то вот... Ты любишь-то аксессуар то Ну, а какой аксессуар? Это не аксессуар, как бы это сказать? Ну, это... Сейчас помню ну, то маску на, на лицо Ты хотела огуречную А, здорово, я ее люблю Делать, ну вот я тебе заказала эту маску Так, ладно Я пошла, доченьки, это скоро приедет эта доставка Ура, я пойду пока играть в пони О, Опять со своим пони Играешь Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Так, что-то скучно А? Что это было? Что это было? Так-так что ты там роняешь? А, яйцо. А, что что это за яйцо? Не знаю, какое-то яйцо. Давай маму позовем. Зачем это? Обычное яйцо. Ну а вдруг оно какое-нибудь страшное? там Может кто-то из него вылупится? Ой, да ладно, видишь, всякие сказки. Еще вылупится, а тут динозавр, да? Ну, я не знаю, кто оттуда вылупится. Вдруг и правда какой-нибудь как дракон или динозавр. Давай маму позовем. Да зачем маму звать, а? Мама! мам. Да, доченька, ты что-то меня звала? Мам, Сын какое-то яйцо. Интересно. Ну, что это за яйцо? Я не знаю, я нашла. Давай положим нашу корзину. Она, смотри, прям как гнездо у нас. Корзинка. Вот сюда положим. Ой, смотри, чтобы у тебя там никакой динозавр не родился из этого яйца. ха ха ха ха ха динозавр, ха-ха-ха. Но это правда? Вдруг там какой-нибудь динозавр родится? Мне бы за этим яйцом ухаживать. Посмотрим, что оттуда вылупится. Ой, да не верю, что там какая-то кракозябра оттуда вылупят. Я думаю, еще какой-нибудь летающий дракон, да, еще какой-нибудь из твоих мультиков, как прочий дракон родится этот, как это говорило, без беззубик. Родится кракозябрик. Ты будешь сама за него убираться. Ну, вдруг там будет птичка какая-нибудь, ну и посмотри, что родится. И меня в это не ввязывай. Я не люблю всякие твои шуточки. Через Несколько недель. А может и через месяц. Оно вылупляется. Сейчас кто-то вылупится оттуда. Наверное, какой-нибудь Ой, Все, мне надоело твои шуточки. Я пошла к маме на кухню. Когда уже успокойся со своим вылуплением этого очередного твоего дружка. Выдумленного какого-то дракона-каркозябру, блин. Придумала? Я тогда и приду, когда ты угомонишься уже. Нет, это правда, Джук, там кто-то есть? Я тебя не слышу. А? Что там такое? Что там такое? Так? Так? А -а -а! Что это за динозавр? Мамочки, мамочки! Мама, кто это вылупился? Мама! Ди дочка, что ты? А, -а, а что это? Что ты сделал? Что это такое? Кто это? Доча, я не знаю, это из яичка вылупилось. Такое большое, что это, доча, что ты за яйцо домой принесла? Я не принесла, оно упало. У нас нет дырок. Была одна дырка как раз месяц назад. Вот и упала яйцо, наверное, динозавр это. Господи, сестра, что это за шуточки? Это не шуточки, это динозавр. Ой, дракон. Доченька, его надо немедленно к ученым или кому-то из зоопарка позвонить. Я не знаю, что это за существо. Все, я пошла. Мама, стой, давай его вырастим. Вдруг это будет хороший. Дракон. А, -а, -а, -а, а! Он кусается! Все, дочь, я пошла. Мама, ну дай его хотя бы перевоспитаю. Ой, ладно. Ну, если что, зови. Я пошла. Ну, мама, знаешь, сестренка, я это. Этот это, это, тоже пойду. Хочешь пользоваться моими аксессуарами? Только не надо на меня этого животного натравливать. А -а -а -а! Да что вы боитесь? Наверное, он очень хорошенький, страшненький. Да что ты кусаешься? А? Надо подумать. А, он наверное голодный. Вот что он кусается. На что едят драконы? В мультике была показана рыба, но у меня нет рыбы. Так, ладно, сейчас придумаем. Не могу с ним пойти никуда. Сейчас, быстро. Мама, я не зайду в комнату, доча. Ты хотя бы представляешь, что у тебя в комнате? Да, это дракончик. Дракончик, это динозавр целый, доча. Ты можешь его как из дома и, не знаю, изгнать там, убрать его, дочь? Я к тебе не зайду в комнату. ну мама, у нас хотя бы рыба есть? Рыба, да, есть. Вот, на, а, упала рыба. У нас все там есть, что тебе надо. Рыба, не рыба. Две, пожалуйста. Так, сейчас начну его приручать. Так, не ешь, стоп, нельзя. А, как там, нельзя, все нельзя. Какой ты чудной. Да, мама права, надо хотя бы к ученым. Но, Ай, нельзя так, как бы тебя еще назвать. Ну без убика это точно не подойдет. Ой, что он делает? У ну, лапы есть, здорово. Продолжение следует. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите продолжение.